Несколько мощных землетрясений произошли в ночь на 13 ноября 2017 года в различных районах планеты. Подземные толчки зафиксированы на границе Ирана и Ирака, у берегов Коста-Рики и в акватории Тихого океана недалеко от побережья Японии. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Коста-Рике на глубине 20 километров. Эпицентр находился в 17 километрах от населенного пункта Хако и в 63 километрах от Сан-Хосе, столицы государства. Подземные толчки ощущались в Коста-Рике, Никарагуа и Панаме. Примерно в это же время в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов на глубине 10 километров в 304 километрах восточнее японского города Кисинума на острове Хансю. Сейсмологи охарактеризовали силу землетрясения в эпицентре как разрушительную. Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака. Очаг подземных толчков зафиксирован в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 к западу от иранского города Керманшах на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в Иране, Ираке, Кувейте, Турции, Катаре, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Ордании, Израиле, Ливане. Землетрясение привело к значительным разрушениям и большому количеству жертв. Землетрясение уже назвали сильнейшим в этом регионе за последние 60 лет. В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять земли ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас.